Ты был избранником. Предрекали, что ты уничтожишь днище комедии, а не будешь снимать их. Восстановишь равновесие нашего кино, а не ввергнешь его в говно.